Субтитры every every every oh. oh. сделал посылка пришла? Да ладно! Вот, сам От кого это? Интересно! Вообще я пришла, скоро вернусь в общем, я сейчас иду за посылкой, я не знаю, потому что это все-таки выглядит очень странно, потому что я не знаю нет кого это, откуда эта посылка, и что там вообще внутри. И я надеюсь, что мы сейчас... Этот сюрприз нас обрадует, но в общем, пошли забирать. Я вернулась. Ну и что там? Не знаю, я буду смотреть. Ты крутая. Мне вообще не говорят, от кого это что там, откуда оно вообще взялось. Я вообще не знаю, что-то может быть. Мне ну, интересно, от кого оно? Ну так давай еще откроем и посмотрим. Мне тоже интересно. Такие в первый раз тебе какие-то посылки. Такое. Так а декларацию, которую вот тебе что, ты вообще ничего не заполняла? Мне просто дали эту коробку и все. Пришло сообщение. Ну, нормально, ну. Это как? Я уже, наверное, разорвать могу. Стоп, пока не смотри. Сейчас. Давай я посмотрю. Нет, нет, не смотри. Да ладно. Что это такое? Что это такое? Это стабилизатор для телефонов! Вообще бомба! На телефон, и можно. кто же тебе его подарил, интересно? Сказали, что внутри все будет! Ну а ты как думаешь? Ты же не глупая девочка! Кто же это мог сделать? Папа! Ничего не хочешь сказать? Не! А Кто, ж, Кто же это подарил, интересно а такие если вещи. Ничего, ладно, это я подарил. Ах, Классно. Я попросил, чтобы ей ничего не говорили, а чтобы она там не открывала. У меня девочки знакомые, я ей сделал такую подарочек. Ну что, давай хоть откроем его, посмотрим, какой он из себя. Да. Это еще подумаю и одну коробку папа подарил. А чё, возможно? Да ладно. А -а -а. Как а -а -а. Учись! О, нашла. Ничего себе, в таком чехольчике, да? Да. Ну, у, у меня, видишь, у меня гитара, большой... Папа, гитара. <связь> я играю на гитаре и читаю рэп. Смотри. Гарантийка, да? Что там еще? покажу? Зарядка, да, по-моему, А, да, вот зарядка, а это... А, это, а, это получается э, брать, а вот так вот одевать. Угу. Да. Все повысыпалось. А что это получается? Не, мне кажется, это зарядное устройство. Ну, Но меня, видишь, у меня заряжается э, от э, специального блока. Ну, смотри, это зарядное устройство, да? А вот это вот, получается... А, это ремешок, да. ремешок, да-да-да. Чтобы его было удобно носить. Оп. Гитара? Да. Это моя гитара. Так, стоп. Вот. Не смотреть на мою гитару. Открываем. Маленький, да, такой? Ну, вообще легкий. Класс. Он даже в чехле, да, легкий? Угу. С гитарой. Ребят, теперь Лера будет снимать сама новый уже видос. Я специально ей вот такую штуку подарил, чтобы она сама уже снимала видео. Я думаю, это будет крутой уровень. Как раз под айфончик свой. Она под любой телефон. Такой стабилизатор я купил на сайте зайдешь задешево.com.ua, где я покупаю все полностью свои принадлежности для видео. Так что, если хотите, берите там. Реально, все проверено. Ребята, вот такие вот. Никакого кидалова. Отправляют по всему миру. Ссылочка будет в описании. Ну что, пошли? Пошли. Идем тестировать. А ну покажи, какие режимы там есть. Какими можно делать. Это кнопка для того, чтобы включать стабилизатор. Это, если нажать один раз... Она получается, можно быть, ее включить в разные стороны. И вокруг даже. Да, там есть рычажок, да? Да. Классно. Потом, если нажать еще раз, она получается, этот режим отключится. Если, если нажать три раза, она будет для селфи. Да, она автоматически, да, переключается. Да. Прикольно. Это... Но у меня, в принципе, у меня точно так же. У меня все точно так же, только для других. Так что, ну что, пошли сейчас поснимаем, что-то интересное. Да? Да. Раз, развернулся. А ну, Видно это... меня? Ну да, а ну, конечно. А ну давай попробуем, теперь вот так вот прыгай. Как <с1> <с2> так прикольно А ну давай побежим туда, сейчас проверим <с2> Сейчас я переверну, да? Нет. <с2> Нет, ты можешь так Ну что, погнали вперед Так ровненько держим Все, теперь назад Раз Два, три близнеца. У меня просто больше, да. У него на камеру, а у меня тут не телефон снимать. И видео да снимать, да. правильно? Виде. Вот так вот мы что-то такое выглядит. вот. Да, мы такие двумя идем по городу, по воробан. Главное еще камеру у нас еще третью одну не украли, у нас там наша Сонька стоит. 3 три, четыре. это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь в наш инстаграм. И, И... на наш канал. Да, обязательно. И до следующего видео.